Я вот обратила внимание, чтобы по с учебником, который я пролистал, в курсе теперь они курс короче, да, чем два года. Новая методика сейчас опробувается. Нет, она не опробуется, она уже, в общем-то, давно опробована. Дело в том, что учебник написан и изначально проводилась для тех людей, которые, ну скажем так никогда ничем не занимались, в частности написана книга, но ну, совсем для людей, которые вообще книгу по эзотерике открыли первый раз в жизни. Поэтому там методика, что называется так, она растянута, размазана, да, она, она разжевана. Для своих учеников, конечно же, я имею право и возможность дать в более сжатой форме и в более концентрированной форме, и, естественно, с большей экономией времени. Более того, я вам так скажу, методика она никогда не бывает неизменна, Глупо давать одну и ту же методику на разных людей. Люди разные, почему методика должна быть одна? Согласны со мной? Соответственно, Скучно. я всегда вижу, какие люди ко мне пришли и корректирую методику в зависимости от ваших возможностей и ваших потребностей. И даю, вам, даю каждому человеку немножечко больше, чем написано в книге, потому что, ну потому что в книге, во-первых, все не напишешь, во-вторых, вс и нельзя, а во-вторых, вы же отличаетесь от тех девочек, например, которые, на, на, на, на опыте которых писалась моя книга, правда? И весьма прилично отличаетесь. И от других предыдущих групп вы тоже можете отличаться. У вас своя специфика сознания, и уж тем более своя индивидуальная душа. Подравнивать ваше сознание под общую систему, как оно должно быть, у нас по счастью в язычестве канонов нет. Мы всегда каждого человека должны рассматривать как абсолютную индивидуальность, помня, что каждый человек это потомок своего бога. Боги разные? Разные. Почему люди должны быть Соответственно, я обязан учитывать вашу точку сборки и вашу, вашу структуру сознания в том, как я буду давать методику непосредственно вам и вашей группе. Поэтому всегда все по разному.